приветствую меня зовут Андрей мне полных 42 года прошел коррекцию зрения в клинике доктора Шиловой методом СМАЙЛ. поделюсь впечатлениями непосредственно о самой операции прошла она достаточно оперативно во время операции каких-либо болезненных ощущений не было то есть в какой-то момент подводят э, лазерную установку 25 секунд вот там вообще ничего не чувствуешь но э, когда уже непосредственно вручную доктор начинает вынимать индикулу, то э, чувствуется сколько не боль, а сколько вот факт вмешательства там, вот, в твое собственное тело это может быть немножко неприятно но это контролируемо и это терпимо по Ощущением после операции, действительно, как и сказали, в глазах щепело, как будто бы вот попал легкий дым, но все было достаточно терпимо. Зрение было достаточным, я вышелся без сопровождающего. Вблизи в течение дня и вечера видел плохо, но достаточно, чтобы пользоваться мессенджерами. Да, какие-то базовые действия выполнить. Дальше ночью я проснулся и почувствовал вот эффект сухого глаза, но как только я закапал каплю, все прошло. И вот сегодня, то, то есть на следующий день, зрение, оно, можно сказать, восстановилось, то есть как вблизи, ой, как вдаль. Вблизи еще, конечно, есть куда улучшаться. И в целом такая вот есть легкая дымка. Но это естественный эффект, и я точно знаю, что он пройдет. Поэтому мои сильные рекомендации этой клинике и непосредственно доктора Рышевой. Я очень доволен. Спасибо.